Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей студии виртуального круглого стола, который проходит по воскресеньям, находится Татьяна Чупрова, город Санкт-Петербург, Руслан Михайлов, город Казань, Олег Богатырев, город Москва и Максим Нургалиев, набережные Челны. Тема нашего круглого стола сегодня будет происхождение коронавируса и распространение, кому это надо, кто это запустил, для чего он это сделал, мы постараемся разобраться. И первым выступает Татьяна Чуфрова. Татьяна, вам слово. Спасибо, Максим. Доброе утро, коллеги и друзья. История с коронавирусом, конечно, захватила весь мир. Страна за страной закрываются, причем действительно страны закрывают границы. Российская Федерация тоже оказалась в зоне поражения этого, этой чумы 21 века. Или не чумы, врачи разберутся, что это такое на самом деле. Но интересно во всей этой истории то, что сами по себе вирусы, сам по себе вирус как природное явление, он может существовать только погрузившись в живую клетку. То есть, когда он разрушает границу клетки и входит внутрь, только тогда можно считать, что это вирус живой, то есть он начинает жить. До того, как он не захватил клетку, вирус в классической вирусологии считается неживым объектом. И вот вирус, живя уже в клетке, он считается живым, разрушает и живет за счет этой клетки размножаясь, захватывает соседние клетки, таким образом заражается организм. И получается, что если организм крепок и клетка крепка, сама по себе иммунная система крепкая, то появление вируса на границе с организмом, с клеткой, в общем-то, человеку не страшно совершенно. А те клетки слабые, которые попадают под воздействие вируса, чаще всего, ну у нас же есть клетки посильнее в организме, послабее, более старые клетки, они менее слабые, менее сильные, они слабенькие, они быстрее попадают под воздействие, теряют свою упругость барьерную. А вирус, когда попадая в организм, первым делом поражает, конечно, старую клетку, она более ослабленная. И если организм сам по себе содержит небольшое количество старых клеток, то заражение практически не происходит. Потому что сильная молодая клетка с сильным иммунитетом, она не восприимчива к вирусу. И при попадании вируса в организм с большим количеством старых клеток Конечно, заражение происходит более глубокое, и вот уже последствия жизнедеятельности и гибели старой клетки ведет за собой бактериальное заражение, которое, в принципе, и проявляется и пневмониями, и проявляется более серьезными осложнениями и проявлением а, застарелых каких-то хронических заболеваний в организме. Это уже в принципе чаще всего накладывается на бактериальную природу. И вот, в принципе, это известно нам всем со школьной скамьи. Мы все когда-то учились в школе, изучали на уровне 8-9 класса, что такое вирус, что такое клетка, бактериальное заражение, вирусное заражение. И вот такая истерия информационная, которая развернута в мире, наводит на мысли, что это целенаправленная акция в первую очередь, информационное воздействие на общество. Но с какой целью-то его тогда так сильно воздействует на общество, вводя в панику, закрывая целые страны, сажая на карантин, подключая чуть ли не силовые ведомства для того, чтобы люди не выходили из дома, ну, какая-то практически там жуткая история, да? Вполне возможно, что действительно идет некое переформатирование устройства мира, финансового мира. Устройство коммуникации и взаимодействия внутри человеческого общества. Вполне есть такое предположение, что использование вот революций по всему миру, которые мы с вами наблюдали в виде арабской весны, да, и вот этого пояса, прошедших от Туниса до Сирии революций, захвативших большое количество стран, разрушивших их, приведших гражданским войнам и страшным катаклизмом, с огромным переселением населения из африканских арабских стран в Европу. Вот этот механизм переформатирования или воздействия на человеческое общество в масштабах всей планеты на сегодня исчерпал себя ввиду больших рискогенных факторов. То есть это настолько стало рискованно переформатировать общество вот такими механизмами, что... Появился, появилась альтернатива в управлении человеческим обществом. Вот такие вот мягкие способы всех посадить аккуратненько. Закрыть Испанию, закрыть Италию, Германию, Британию. Первые лица стран Ангела Меркель, принц Чарльз заявляют, что мы тут все больны, мы переболеем и уходят на карантин. То есть, Но ну это тоже ведь неспроста, не, не первые лица таких ведущих стран ведут себя таким образом. Ведь они обладают всей полнотой информации, насколько опасна или не опасна эта болезнь в реальности. Вот это все вместе и создает впечатление, что идет в мире спланированное переформатирование человеческого общества. На фоне этого идет изменение на биржах. С ценами на нефть, с переоформлением собственности в Китае и так далее, и тому подобное. То есть, сомнение в том, что в рамках глобального мира идет переформатирование, но, ну, наверное, сейчас уже практически нет ни у кого. Параллельно идут информационные разработки и информационные не очень сильно, но тем не менее. Идет информация о будущем новом укладе человеческого общества, так называемая цифровизация или цифровая экономика. То есть выходят документы буквально в конце прошлого года один за другим, подписанными первыми лицами нашей страны Соединенных Штатов Америки. Документы, стратегии, программы. По развитию искусственного интеллекта в первую очередь. Тот уровень документов и те финансовые средства, которые планируются вкладывать в развитие вот этих технологий 21 века, тоже вызывает с одной стороны много вопросов, с другой стороны, не вызывают вопросов, понимая, что это скорее всего и будет тот новый уклад. Та новая реальность и новая экономика будущего. Так называемая цифровая экономика с технологий сквозных технологий больших цифр и искусственного интеллекта. Для Соединенных Штатов они вообще считают, что э, все технологии искусственного интеллекта для них это вопрос военных действий. То есть они их характеризовали уже как вариант военных действий. И э, разработки искусственного интеллекта у них поставлены в один ряд с разработками гипероружия, Технологиями, направленной энергией сознанием космических войск. То есть вот фраза, которую сказал Владимир Путин в конце прошлого года, что если кому-то удастся установить монополию в сфере, в сфере искусственного интеллекта, то он станет властителем мира, фактически она полностью разделяется нашими заокеанскими партнерами. У них в официальном документе она как эхом, как в зеркале отражается, и записана, они ее цитируют таким образом, что тот, кто выиграет, Технологической гонки э, по искусственному интеллекту станет победителем. Проигравшие в лучшем случае перестанут быть великими державами, а в худшем утратят национальный суверенитет и даже смогут, перев... и, и смогут превратиться в несостоявшееся государство. То есть развитие вот этих новых технологий, хотя с точки зрения технологий они известны еще 60-х годов, но именно сегодня они приобрели вот такое новое звучание благодаря новейшим разработкам, в первую очередь, смартфонов, технологии смартфонов. Они вот эти искусственные интеллекты и приобретают, и технологии искусственного интеллекта на с большими данными, технологиями больших данных, вот такое вот большое значение в будущем устройстве мира. И эксперты все в один голос говорят, что битва за будущее в этой сфере будет, наверное, самой жестокой, самой бескомпромиссной с точки зрения технологической битвы, нежели была на протяжении всей истории человечества. Вот так вот я хотела бы немножечко начать с коронавируса, закончить искусственным интеллектом и, возможно, будущим устройством нашего общества в будущем. Спасибо. Спасибо. Следующее слово Олегу Богатыреву. Олег, вам слово. Добрый день, соратники. Я с Татьяной во многом соглашусь, и прежде всего в том, что задача западных государственных структур, так скажем, в основном это видимая сфера, это банковская мировая мафия, она всегда сосредоточена на том, чтобы усилить управление обществом. Это и главная задача. И <связывая> они вообще замечали и раньше, что все э, такие инфекционные э, заболевания в прошлом э, проходили, достаточно масштабно захватывали весь мир и по выходу из таких пандемий, там чума, холера какая-нибудь, мир менялся. Но этот процесс был неконтролируемый. И они решили использовать вот эти процессы, чтобы расширить свою власть над миром. И всегда этим занимался. Вот вспомните Майкла Рокфеллера, который изучал историю аборигенов и его в конце концов там потеряли в этой океане он поехал на лодке изучать племя осматов но которые славились тем что людоедством занимались и там его и потеряли в общем они активно всегда изучали систему управления обществом и вплоть даже до общество аборигенов, потому что в прошлой эпохе, в допотопной эпохе, общество было биогенным, оно управлялось на других принципах. И это им очень интересно. Вот когда они открывали, западное общество открывали Америку, как раз там, ацтеки, мая они управляли обществом с помощью биогенных технологий. И Запад в свое время упустил вот те знания, поскольку тупо взял и уничтожил те цивилизации, просто ограбил там золото, изъял. И сейчас они локти кусают себе, потому что они утеряли те э, методики управления обществом. Ну вот они везде ищут, где бы как бы найти новые методики управления. И в наше время уже... Э, уже использовались такие крупномасштабные события. Например, вспомним вот эту глобальную опасность озоновой дыры над Антарктидой. Да? Гремело это все по всему миру, что человечество может погибнуть. Но под эту сурдинку делали свои дела, и, в общем-то, был разрушен Советский Союз, пока все там опасались этой дыры. Которая после развала СССР просто куда-то взяла, там исчезла. И все они ней забыли. Вот. И, в общем-то, можно вспомнить э, СПИД, иммунодефицит, да, человека. Ведь тоже она возникла как-то странно. Но в это время информационная среда была неоднородна. То есть эта пандемия СПИДа, она ну так кривенько пошла. Потому что существовали разные культуры, разные отношения к этому СПИДу. Ну, кто-то посчитал, да, и там ЛГБТ всякие переболеют, передохнут, ну и слава богу. То есть не прошла вот эта вот тема со СПИДом. Тогда начали уже разрабатывать более обширные как бы, виды заболеваний. И вирусная, видимо, им приглянулась эта тема. И вот когда в наше время информационное поле стало глобально более однородным, и уже можно вытаскивать вот эту карту и использовать ее на глобальном уровне. Поскольку СМИ все подконтрольны, Советского Союза нет, и она и была использована, но, судя по документам вот, спецслужб США, Пентагона, службы разведки Пентагона, они хотели ее запустить еще в 2012 году. Вот. Но тогда методика количественного смягчения, она, в общем-то, отстранила эту, этот сценарий пандемии. Начали долларами заливать экономику, и вроде как кризис разрешили там после 2008 года вот двенадцатый год количественное смещ... смягчения еще от... от немного отодвинули этот кризис катастрофу мировой финансовой системы сейчас она вновь замаячила вот эта катастрофа опять мир капитала вышел на эту катастрофу потому что все расти уже капитализму некуда и теперь для того, чтобы э, еще раз отодвинуть этот э, предсмертный, в общем-то, факт капитализма, и была включена, значит, программа вот этой пандемии, страны закрыты для того, чтобы переформатировать именно глобальное государственное управление, то что творится там в государствах это уже не важно это уже подконтрольно в принципе через финансовую систему через центробанки сейчас важно именно установить глобальный контроль над каждым человеком независимо там от страны и вот татьяна в общем то правильно сказала что это контроль за каждым человеком с использованием искусственного интеллекта поскольку никакое общество уже, никакой госдепартамент он с этим объемом информации не справится. Это должен работать уже искусственный интеллект. И то, что вот эти разработки происходят в Китае, это говорит о том, что Китай именно планируется как будущий центр управления экономикой и социального управления. Поскольку там вот эти социальные рейтинги у граждан Китая, это но ну, считалось как бы опасным а вот когда пандемия все там под контролем всех проверили о очень хорошая вещь в общем на ура все по это пошло соответственно эти социальные рейтинги будут распространяться по всему миру и нас это ждет в общем у каждого будет свой номерок там свои баллы какой он лояльной власти не в общем вот, собственно, подводят на нас к глобальному управлению тех надгосударственных финансовых структур. Вот. Но нам-то, естественно, это не надо. Нам нужно продвигать свою русскую глобализацию. То есть, использовать объективный процесс для достижения своих субъективных целей. А это, естественно, на Руси это власть народа. Власть народа все механизмы избрания народных депутатов нам это предстоит. Мы не обойдем этот процесс, убирать вот всех поставленных вот этих продажных депутатов, а назначать депутатов от народа. И эти механизмы вопреки вот этой глобальной власти нам надо будет разрабатывать, внедрять в стране и Каждый в той или иной степени должен изучать эти механизмы и осваивать теорию управления. Я считаю так. А для того, чтобы этот процесс шел успешно, параллельно просто необходимо каждому развивать, развиваться духовно. Духовно. Не только интеллект, но и духовно. То есть, какую-то развивать свою духовную практику, избрать какой-то путь духовного развития пусть это будет там христианство или мусульманство но избрать именно технику развития своей духовной стороны а что духовная сторона даст она даст независимость от материального положения материального состояния то есть до чего нас довел капитал что мы кроме денег ни о чем больше не можем думать и мы зависим от этих банкиров от этих денег, ну почти на все сто процентов. Нужно успокоиться, относиться к деньгам ровно, то есть снизить свои потребности и ценности должны быть выйти на более высокий уровень. Понимаете, вот не хватает знаний просто об этом, потому что у нас материальное тело это только одна самая, ну как приземленная оболочка. Если рассматривать структуру тонкого тела человека то там 8 оболочек у нас еще то есть мы акцентируемся свою сущность акцентируем на нашей материальной оболочке вот на этом теле а у нас еще состоит тело тонкое тело из большого числа тел и там свои реальности другие совершенно потребности но мы почему-то из-за этих торговых всех дел вот этих вот денег вот этого потребительства, на, на, напичкиваем свое тело едой, там вещами, и думаем, что мы в счастье живем. Да нет, это просто одна десятая нашего тела. Мы должны открыть для себя новые миры. И мир материального вот, существования, он должен занять в нашей жизни одну десятую нашей жизни вообще. То есть это совершенно другое мировоззрение и тогда вот когда люди станут духовно богатыми вот эта власть банкиров власть денег она сама собой спадет они просто не смогут действовать дальше вот на этом я ну прошу вот сосредоточиться людей подумать ну, как бы из исследовать эти вопросы исследовать самого себя что я такое? Что мое тело? Какие есть еще знания об этом? Обогатить себя, то есть не жить в материальной скорлупе. Именно в этой материальной скорлупе существует власть банкиров, власть денег, власть потребления и все весь этот либера... либерально открытый рынок. Каждый день мы думаем о базаре, о том, что купить, то есть о грубых материальных вещах. Это крайность, это ненормальная жизнь. Когда мы станем гармоничными, соответственно, мы поймем, что на уровне тонких тел мы контактируем и с планетой, что планета оказывается живое, живой организм, на уровне ноосферы мы с ним общаемся постоянно, то есть потребности станут совершенно другие уже. И, соответственно, мир изменится. Человек может просто выходить в лес, общаться с деревьями, общаться с планетой, с рекой и испытывать величайшее наслаждение. И не надо им, этому человеку заваливать свою квартиру вещами и страдать по этому поводу. Вот в этом я вижу ключ именно вот в развитии русского мира. Вот как защита, защита нашей человеческой сущности. Вот, благодарю, я закончу. Спасибо. Следующее слово Руслану Михайлову. Руслан, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги, граждане нашей страны. Главная тема сейчас коронавирус. Но коронавирус это не просто болезнь. Американцы, главный оккупант всего мира, решил через коронавирус, запустить этот вирус, чтобы Европу, Европа переболела, умерла, разделить на государства, чтобы они перестали уже с, с, встречаться с Путиным, потому что они видят, что они встречаются с Путиным, начинают консолидироваться с национальным освободительным движением, которое возглавил Путин, и решили нанести удар. Естественно, главный удар по Китаю, и по России, и потом уже Евросоюз. Ну, например, сейчас коронавирус пройдет и запускается автомат, автоматически уже экономический кризис. А потом, все, и потом они еще обвинят Россию, уже Трамп, вернее, госсекретарь США уже обвинил Россию, и Китай уже обвинил, и даже были слова от Евросоюза, что Россия там врос какие-то делают. И Начнется там, полномасштабная война с, с Россией и с Китаем. Во-первых, главный враг это Китай и Россия. Это консолидация сил идет. Вот. Если мы вовремя не вернем суверенитет, не изменим конституцию, у нас будет гражданская война. Мы уже видим, как Собянин дает приказ закрыть Москву, и регионы начинают потихоньку закрываться. Через какое-то время начнут. Олигархи выталкивают людей на улицы, закрываются предприятия. И, скорее всего, американцы будут тут создавать революцию. И потом, если, даже если этот вариант не пройдет, скорее всего, под видом коронавируса недовольны будут и нанесут удар, военный удар уже по, по России. Поэтому это можно сказать, как сказал недавно Евгений Алексеевич Федоров, это просто третья мировая война не ракетными ударами, а пока решили биологическую войну нам устроить. Поэтому все, нам дальше пути нет. Или мы освобождаем суверенитет отечества в границах 45 -го года путем через конституционную реформу, или мы погибаем, как русский мир и наша нация. А после этого, естественно, замочат американцы и всю Европу, и все всех полностью подчинят. Поэтому Каждый должен гражданин понимать, что он не усидится на своей пятой точке дома, ему рано или поздно придется возвращать в суверенитет границы 1945 -го года Отечества. Или сейчас наименьшими потерями мы уже видим с коронавирусом, что более 40 человек погиб, умерло по России и есть инфицированно. Но будет скоро больше. А потом даже в какой-то момент и начнут... Грабежи начнутся, все это запустится маховик через какое-то время. Поэтому я обращаюсь ко всем гражданам Российской Федерации. Объединяйтесь с национальным лидером Владимиром, Владимиром Владимировичем Путиным. Записывайтесь в современные военкоматы национально-свободительные движения. Переходите на сайт rusnot.ru, находите свои регионы. И из... давайте вместе будем освобождать отечество от оккупантов, от оккупации США. Я хочу вам сказать то, что когда запустился вот этот коронавирус, можно сказать, что уже началась третья мировая война, отечественная, против нашего... нашей страны, родины матушки. Пора уже бросать все свои дела и освобождать наше отечество. Без этого нам не жить. Просто нас враг уничтожит. И американцы с нами шутить уже не собираются. И, и запускали маховик еще с 2015 -го года. Вот Максим недавно сказал, есть такая информация. Но я уверен, это не случайно они сейчас коронавирус запустили. Они уже поставили, как говорится, все на карту. Потому что они видят, видите, 15 января Путин объявляет кондиционную реформу. И они надавили на губернаторов, на всех чиновников продажных, которые э, стали халуями американцев. И вот посмотрите, это не случайно. И нам не позволили провести конкурсионную реформу. Если бы тогда бы народ 15 января вышел бы на улицы и потребовал конкурс... немедленно провести конкурсионную реформу, тогда бы вот этот коронавирус сейчас бы не был вопрос. Мы бы вернули бы суверенитет. Но выходили на улицы с требованием прекратить саботажи, чтобы чиновники быстрее принимали решения. Это делали только активисты национально-сводебное движение. Выходили в дождь, снег, град, в любую погоду и это делал. Говорил, намекал, ну, просто напрямую. А вы, где граждане были? Почему вы не выходили вместе с активистами национально-сводебное движение и не требовали этого референдума? А вот, не выходили, вот мы видим, 40 с чем-то погибших. Хотите больше, будет больше. Американцам, как говорится, не жалко. Им нужно э, Россию обуздать, им нужно Путина убрать, посадить за кашевели и запустить здесь кровавую боню. Я уверяю, если здесь их план осуществится, здесь будет похлеще, чем было в 1991 году. И еще я хотел бы напомнить, кто обвиняет Путина, вы забыли, как вы приедете не лапу сосани? Кто верно, поднял уровень жизни? Владимир Владимирович Путин. Поэтому надо в первую очередь, себе задать вопрос, что вы сделали для освобождения отечества, а потом уже кивать на других лиц. Спасибо. Я на этом закончу. Спасибо. Ну да, как справедливо заметили, да, мы наблюдаем, что Всемирная организация здравоохранения своими указами напрямую через губернаторов вводят карантин и закрывают границы в России. Это осуществляется по тем причинам, что в средствах массовой информации подняли такую целенаправленную истерию. А вот здесь с коронавирусом наглядно показывает, как они раздувают в средствах массовой информации эту пандемию, а потом, опираясь на то, что средства массовой информации говорят, Используя статью 15 пункт 4 Конституции в России, закрывают положение, так как международные нормы для нас являются выше нашего российского законодательства. То есть международная специализированная организация стоит выше наших законов, то когда Всемирная организация здравоохранения дает приказ перекрыть границы и губернаторы это делают, то они все как раз делают по закону, опираясь на статью 15, пункт 4. Ну как сказал Евгений Алексеевич, заниматься эпидемиями должно министерство, чрезвычайно, то есть МЧС, Санэпидемнадзор и другие соответствующие органы. Ну, Министерство обороны, в крайнем случае, если уже совсем серьезная ситуация. Но никак не мэры городов и не муниципальные органы как они сейчас сделали, дали полномочия губернаторам, которые начали пытаться бороться с эпидемией путем перекрывать границы, вводить какие-то карантины, вводить пропуска. Это все недейственные меры. Это меры, направлены против народа. Именно Всемирная организация здравоохранения пытается создать такую ситуацию, что, во-первых, опираясь на своих же олигархов, которые сейчас выводят свои капиталы под шумок и прекрасно ожидают такой ситуации, когда здесь можно будет еще раз в очередной раз все скупить за бесцену. И это все пошло в ответ на то, что президент России поднял восстание против американского однополярного мира. Ну и все, вот это вот мы наблюдаем сейчас карательную операцию. Здесь... Явно прослеживается, что это мы живем в этой оккупации уже очень давно, но нам создали такие условия, как будто мы свободны. Видимость, ширму повесили нам на глаза, что мы как будто бы свободны. А на самом деле вот эта оккупация, она вот насколько глубока, и мы это сейчас видим по тем мерам, которые они резко ввели, опираясь на губернаторов. Олигархи быстренько по всех с работы в банке. Банки отказали всем в кредите, сняли все кредитные линии у предпринимателей, закрыли там все счета, кого можно было. Ну, и тем самым вот мы видим то, что национально-освободительное движение предупреждало, что перед тем, как освободить, то есть когда начнется освобождение отечества, весь этот бизнес выстроенный на вот этой вот системе колониальной будет закрываться, банковская система будет вынуждены как бы России перекрыть кислород, олигархи выгонят людей на улицу. Но это мы все предполагали. Да, мы только не предполагали, что будет еще биологическая атака против нашей страны. В 2015 году еще в средствах массовой информации выходили такие статьи, на них никто не обратил внимания, что Соединенные Штаты Америки разработали смертельный грипп. И вот именно коронавирус там было написано. Мы сейчас наблюдаем, как вот этот смертельный грипп, который разработали Соединенные Штаты Америки, кто выгодополучатель от этого, мы тоже прекрасно сейчас наблюдаем. Мы видим, доллар укрепляется, власть Соединенных Штатов укрепляется. Ну, имею в виду Соединенных Штатов, это я считаю тут элиту банковскую, которая паразитирует за счет народа, используя свои долларовые механизмы и используя свою частную собственность, которую они как бы приватизировали во всех странах. Я уверен, что Народ сейчас разберется, сейчас у него будет время посидеть дома. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы до людей дошла эта информация, чтобы они начали искать причины происходящего и нашли их действительно достоверную информацию, разобрались. То пока теперь мы не освободим отечество, будет этот карантин. То есть карантин уже сам по себе не не, не испадет. То есть он спадет только с победой. Когда мы победим, тогда и будет отменен карантин, будет восстановлена и промышленность, будет национализирован Центральный банк, будет национализированы предприятия. Ну, это будет происходить. Вот уже сейчас это должно начаться для того, чтобы мы смогли быстро закрыть эту проблему вот с этой оккупацией, с этим карантином, восстановить наше отечество, восстановить наши границы, восстановить наши... Традиции внутри нашего государства. Да, вот я хотел сказать, Максим, как раз ты затронул вопрос собственности, передела собственности. Недавно профессор Катасонов, Валентин Катасонов, наш соратник, в общем-то, в интервью информагентству Регнум или Регнум, он как раз сказал, что Сейчас вот эти вот банковское сообщество западное и ФРС, они приступили к напечатанию большого количества долларов. И они внимательно следят за ситуацией экономической в России. Они ждут экономического коллапса и обрушения всех ценных бумаг наших компаний с тем, чтобы скупить их. И вот сейчас уже некоторые начинают скупать, но... Аналитики американские еще говорят, что дно еще не наступило для России. То есть будет серьез, серьезнейший обвал, и вот тогда американцы придут на рынок и скупят все значит, ценные активы, которые и раньше планировалось приватизировать, части из них уже приватизированы, металлургия, банки значит, какие-то промышленные транспортные предприятия. И вот буквально два дня и пошло, значит, от независимых профсоюзов, от главы независимых профсоюзов, это Шмаков, Михаил или Михаил Шмаков или Александр, глава независимых профсоюзов, и он направил от своего ведомства в правительство письмо с предложением национализировать важнейшие предприятия России. Вот. И это он аргументировал тоже тем, что есть риск того, что на вот эти вот напечатанные пустые доллары, бумажки, Россия будет просто экономический потенциал будет скуплен американцами. Есть такая опасность. И выход из этого, он предлагает правительству значит, провести национализацию важнейших стратегических предприятий. То есть, вот в новостной ленте выплескиваются вот такие процессы, которые мы не видим, но которые активно сейчас идут. И идет борьба тоже на экономическом фронте. Есть попытка, внедрив в, наш, в нашей стране вот эти рынки, все финансовые, ценных бумаг, для банкиров есть возможность тупо просто скупить, напечатать денег и скупить всю Россию, по сути дела. Сначала они добиваются приватизации, вывода из государственного контроля активов, а потом все это на бирже скупается подчистую, вот теми зелеными бумажками резанными. Вот. И чувствуется, что наши власти, что в Кремле уже это понимают и предпринимают какие-то меры. Ну вот будем следить за тем, каковы у нас перспективы по национализации. И я думаю, что мы дойдем до той точки кипения, когда уже будут, сами олигархи придут и будут просить национализируйте нас, потому что мы не можем уже вести дальше дела на своих предприятиях. Ну, посмотрим. Очень часто вот в 90-х годах именно так и приватизировали предприятия, когда выключили просто денежные потоки, люди перестали зарплату получать, вышли на улицы, и герой, значит, Прохоров пришел, значит, он на свое личное имя, я говорит, взял миллионы там долларов на свое имя, рискнул. И выдал людям на, в Норникеле зарплаты. И вот я такой герой. Приватизировал, выкупил предприятие, заплатил людям зарплаты. Но вот Норникель был государственным. Государство, значит, не справилось. Пришел хозяйственник, собственник эффективный. И люди сразу получили зарплату. И все заколосилось, так сказать. А когда сейчас скрываем все эти механизмы, то всех их заблаговременно приглашали в США пройти курсы, их отобрали там по биографии, насколько они ненавидят Россию, насколько им можно доверить в этот важный момент приватизации. Вот. И соответственно выдали им денег, чтобы скупить по дешевке норникель или северсталь, или там... Магнитогорский металлургический комбинат и так далее. В общем, тоже проходило в 90-х через кризис. А сейчас нужно нашим, нашему государству, используя тот же момент, в обратную сторону это все повернуть, я считаю. То, что Шмаков и предложил. Вот по линии профсоюзов, может быть, это дело и пойдет. тоже профсоюзы это как голос народа, так сказать. Ну вот так. Да, я тоже хочу вот немножечко на глаза попалась статистика из Китайской Народной Республики за тот период, пока они были в карантине, Китай, пожалуй, жестче всех отработал эту ситуацию, быстрее всех взяв под контроль эпидемию, и уже сейчас Сиддинг Пин спокойно гуляет. По, по Уханю, по улице с местными жителями, сидит в кафе. Прекрасно они там распивают чаи. Причем на камеру спокойно он это делает, не, не, не боясь не, ничего. И вот в тот период, когда Китай был полностью закрыт, был введен жесткий карантин на центральных биржах, в первую очередь на Шанхайской бирже, произошел большой обвал основных системообразующих предприятий Китая. Ну, рыночная экономика, они об, обвалились котировки очень сильно, и под, этот, под эту тихую лавочку СМИ как-то это не заметили, а национальные власти Китая выкупили же собственные предприятия, системообразующие вот все, что упало, выкупили сами. По сути, они провели такую тихую национализацию, и все системообразующие предприятия Китая находятся сейчас под контролем. Самой, самой же Китайской Народной Республики. Это так информация проходит очень, как вот Олег говорит, не, не взначай такая, как вот катасоров да, тоже говорит о напечатании большого объема долларов, которые, ну, мы предполагаем, куда они потекут, так и с Китаем. Информация прошла, она открыта, но как-то вот так, мимо основных аналитиков. Параллельно там было большое падение цен на нефть, как раз Арабские Эмираты, страны Саудовской Аравии теряли большие, ну, в котировках большие суммы и большей частью, конечно, СМИ были сфокусированы именно на этом, на этом вопросе. Скандала в ОПЕК плюс и падение цен на нефть. И никто не заметил, как Китай вернул себе все стратегические системы системы, образующие предприятия, под полный свой контроль. Вот, пожалуйста, воспользоваться тоже можно ситуацией. Да, я надеюсь, что ситуацией мы и так и воспользуемся. Освободим наше, вернем наше предприятие, вернем нашу страну. Вернем, как сказал Евгений Алексеевич, государственные инструменты защиты, которые создавались нашими предками на протяжении тысячи лет. На этом мы, значит, нашу передачу заканчиваем. Будем прощаться. Уважаемые зрители, пишите комментарии, ваши вопросы. Задавайте, пишите темы, которые бы вы хотели слышать. Ну и подписывайтесь на канал, распространяйте это видео. Спасибо, до свидания.